Сегодня не каждый регион может похвастаться наличием Союза общественных объединений инвалидов. Нашей области повезло. С 2005 года здесь существует организация, которая занимается защитой интересов людей с совершенно разными формами инвалидности. Сейчас в нее входят 24 объединения со всей области. Среди них незрячие, глухие, люди с нарушениями опорно-двигательной на системы и множество других. Деятельность Союза важна не только для них, но и для чиновников. Ведь часто представители власти могут просто не видеть и не знать проблем конкретных людей. Соответственно, не могут вмешаться и помочь да и сами инвалиды зачастую не знают своих прав поэтому и нужны специалисты которые могут предоставить доступную консультацию за этот период существования союза мы помогли нескольким организациям создаться родительским да, кому-то выжить помогали чем помогали консультациями юридическими бухгалтерскими поддерживали буквально писали уставы чтобы организации родители чтобы родители могли объединяться создавать свои организации и вот так и получать Сначала появилась раньше всех организация «Ангел», объединились родители детей с аутизмом. Да, и вот они стали представлять свою уже группу. А несколько лет назад, благодаря поддержке Союза, удалось создать Архангельскую региональную общественную организацию помощи родителям, воспитывающим детей с множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями. Коротко – аргемос. Объединить такие семьи крайне сложно, ведь эти родители, как правило, полностью привязаны к ребенку. Но им удалось. И вместе они нашли возможность оставлять детей днем в специальных центрах, благодаря чему у эмоционально выгоревших мам появилось, наконец, время для собственных интересов и желаний. Вообще, сфера социального обслуживания долгое время была закрытой и непонятной. Многие и сегодня не знают, куда обратиться за той или иной помощью. Союз не просто консультирует людей по этим вопросам, но и выступает в качестве ресурсного центра для поставщиков социальных услуг. Мы стали помогать организациям войти в реестр поставщиков и выстраивать там отношения с и органами власти, взаимодействовать, и с получателями, потому что там много законодательства. Вообще существование некоммерческой организации, которая связывает людей, пусть не с идентичными проблемами, но с очень похожими, крайне важно, Ведь понимая суть вопроса изнутри и действуя сообща, можно свернуть горы.